Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Монтенблейта, где он мечом, я вернулся в свои земли. То есть, если кратко рассказать то, что было в следующей серии, то это я объехал, получается, вновь большой торговый круг по московским землям, по шведским землям, по речь Посполитой землям и Запорожского войска. Я оказался у себя дома. Что я хотел здесь устроить? Я начал строить новое здание, и мне достались неплохие налоги. Мне досталось от Килии аж 16 тысяч налогов. Это очень неплохие деньги, как мне кажется. Тем более, что если учитывать, что эти земли я совсем недавно получил. И плюс еще произошло то, что, во-первых, Елисей, да, по-моему, да, Елисей прокачал торговлю на 4 уже, я ему вкачал немножко. Также вкачал другим персонажам их побочные способности типа там драться улучшение боевого, боевого духа там и прочее прочее и слушайте что я посмотрел у ингрии я посмотрел в интернете у ингрии торговли изначально 4 то есть получается так что мне сейчас елисей выполняет ту же самую роль что Ингри изначально поэтому смысл уже ее в принципе в отряд нет включать потому что у меня уже есть такой солдат который вполне это все делает выполняет так, знаете что еще? Я тут немножко поулучшал свои войска и, и недельная плата у нас стала 1437. Но это, я так понимаю, из-за того, что, во-первых, у меня крепость много жрет, у меня теперь появились постоянные войска, как видите. Я могу отсюда просто брать по 300 человек, в принципе, идти в атаку. Ну, конечно, 300 человек у меня не накопится. Плюс еще произошло то, что я прокачал своего персонажа на один уровень. И ему повысил сразу же лидерство и харизмы. Теперь у меня 74 отряда. 74 человека может быть в отряде. То есть уже отряд стал таким добротным прям ядром армии. Вполне можно прям атаковать. Ну, практически любого, конечно, не всех. Но можно атаковать многих вражеских командиров. Так, еще я могу теперь улучшение деревни еще сделать. Я даже не знал об этом. Но, оказывается, тоже можно улучшать и деревни. Села можно улучшать. Хочу построить здание. То Тут есть много чего с тех пор, как люди научились хлеб. Так, ага. А здесь уже есть мельница, амбар. Здесь амбар тоже есть. Собственно, хранилище есть запас зерна, потом продать его по выгодной цене. М -м -м. Школа. Школа тоже есть. Есть детишки учат. Э, если детишки учат счет, письмо и читают Коран, из них вырастают верные подданные. Так, ну это логично. Сокровищница. Здесь нет еще сокровищницы. Что это такое? В эти непростые времена не помешает иметь сокровищницу, ведь во времена войны даже ячмень сокровище. Все понятно. Ну, давайте построим. Сколько будет стоить? Всего лишь 2000 талеров. Так, человека можно поставить на какую-то должность. Тут есть несколько должностей. Например, Мухтасип. Это человек, который стоит на правопорядке. Но ну, давайте наймем, потому что очень опасные времена у нас. Да, многое может произойти, поэтому лучше надо иметь уже каких то, -то хотя бы, ну, не знаю, первобытные оборонительные устройства, первобытные оборонительные способности. Так, крепость Килерубун поддержит поддерживает меня. Ну, отлично. Давайте-ка поговорим с городским главой. Какие у нас есть должности. Там можно начальник и прочее. На должность я могу бы назначить караван Баши. Я как раз, это и сделал. Он следит за торговцами, чтобы они не врали. Ну и, в общем-то, давайте сидим ждем. Я подожду, пока появятся у меня другие еще люди. Другие э, возможные Командиры, ну, точнее, новые должности появятся в этом городе. Так, давайте-ка подождем немного. А вот, кстати, интересно, люди сюда сами по себе приходят? То есть, мой гарнизон, или я его, типа, нанимаю? Потрачено, потрачено. Да, вот, кстати, сейчас будут очень большие налоги уходить. Вот это довольно плохо, потому что недельная рента, вон, какая большая. Сколько у меня здесь людей сидит, это же просто жесть какая-то. Так, я хотел прогуляться. Нет, точнее, я хотел бы посмотреть на гарнизон, какой у меня здесь. Вот эти вот рекруты у меня сколько жрут? Ну, они жрут, в принципе, немного. Можно было бы даже их, в принципе, убрать нафиг из-за этого города. Только вот интересно, как это сделать. Татарский наемник. Или оставить, может быть, 800, точнее 300 человек, которые есть сейчас здесь. Но я даже не знаю тогда. Потому что как-то уж сильно много людей. Сильно много, кто будет меня защищать, потому что... Ну, это, конечно, классно, что тут столько людей, но они просто будут жрать очень большие деньги. Видите, сколько вот эти едят и сколько вот эти. Да, наверное, знаете, придется с ними распрощаться, потому что очень сильно они много едят. Я их прямо сейчас выведу. Так, распускаем всех полностью. Сразу 1300 стала рента недельная. Так, давайте еще в гарнизон. Угу. Тут у нас есть нукер, кстати. Это какая-то прям элитная, похоже, кавалерия. С Аймэна. но это я кого уже нанимал, кого сюда приводил. Мне надо, значит, взять еще вот этих наемников, точнее, ну да, наемников-пехотинцев. Еще возьму, давайте в отряд. И еще их уберу, нафиг они тоже сильно много. Распускаем. Ну, теперь уже стало получше гораздо. Теперь у меня остается всего тысяча э, недельной ренты. Это, по крайней мере, не полторы тысячи. Ну и давайте ждем некоторое время в этом городе. Вот мне все вообще нормально сейчас будет, потому что поляки теперь оказались довольно далеко от этого города. И они, как вы понимаете, не готовы атаковать меня. У них просто нет достаточно сил, достаточно возможности, чтобы обратить внимание на кильбурун. Поэтому кильбурун у меня вообще в идеальном состоянии. Около кили замечены враги. Ну блин, я надеюсь, не грабить-то не собираются. Ну да, он уехал. Он, то есть, подъехал и дальше поехал. Ждем здесь. Так, опять-таки, тратим на содержание, опять-таки, тратим на казармы. Келли до да, очень высокого изменился уровень довольства. Отлично. Так, поговорим с городским главой. Что по поводу развития города? Нет пока, да, никаких? Ну, ладно. Так, ну мы продолжаем. Все у нас пока строится, все обучается. А, караван баши, я освобожусь через 19 часов, окей. Ладно, ждем тогда. Подождем еще некоторое время. Так. Караван баши появился. Ну что это означает? Городская голова, расскажи мне. Я хочу отправить караван, изделие из кожи. Это слишком дорого назад. На рыночную площадь. Давайте-ка зайду. И что тут? Ну, все очень дешево почему-то. Ну, конечно, купить тут дешево можно, но и продать, почему-то, не очень дорого. Просто я тут прикол еще продавал недавно, наверное, из-за этого еще и цены небольшие. Так. Хм. Давайте еще поговорим с городским главой. Так, хочу развитие города, человека назначить. Какой у нас есть еще? Глашатый. Он для чего нужен? по всегда нужен, нужен надежный человек, чтобы передавать приказы. Хм. Что это означает? Что-то я не понял. Муфтий. Это получается у нас порой важнее военачальника. Ведь он может и спор любой рассадить по законам шариата. Если что, первым прознает об измене. Ну вот давайте тоже муфти я возьмем. Ладно, мне надо ехать, я поеду в Килью. Мне надо ехать продавать вообще товары. И он... Какая хорошая земельная рента. Да. 10 тысяч накинули мне сразу же. А, так, сходим, давайте на рыночную площадь в кази продам вещи свои, которые у меня были ненужные. То есть меха, водочку тут можно продать. Угу. И закупиться можно порохом, кстати. Солью и изделиями из кожи. Так, ну хорошо. Хорошо. Ну, еще водочку продадим дополнительно. И на этом закончим. А, возвращаемся, давайте-ка к нам. В город, наверное. 13 тысяч у меня сейчас денег. Мне вот просто интересно, сколько можно это все продолжать. Кстати, в Москве у нас сюда же продолжают расти деньги. Так, в келье, соответственно, что у нас староста может сказать? Я хочу поговорить насчет развития. Ага, сокровищница ставится. Мухтасип вот-вот появится. Ну тогда давайте подождем здесь некоторое время. А, мы, кстати, в саму деревню-то не заходим. Мы, по сути, сидим только около нее. Это прикол. Мухтасип появился. И появилась, кстати, сокровищница. Поговорится поговорит со старостой. Так, что мы можем еще поставить? Дом Бе. Здесь уже есть дом Бея. преступников, вести суд. Благодаря нему благосостояние будет расти. Угу. Ну, понятно. Все, в общем-то, классно. Так, какие должности заняты? Давай-ка еще назначим. Мулу или Баскака. А, Баскак уже есть. Кадий. Кадий это кто? Споры между жителями казна пополняются новыми сборами. Давай-ка тогда наймем. Конечно же. Ну и поехали в крепость Кильбурун опять. Так, приезжаем в... Крепость, городской глава. Кто правит этим городом? Ну, понятно, кто. Ага. Через 17 дней только построится крепостной ров. Человека бы назначить. Ага, три дня еще муфтий должен появиться. Тогда давайте ждем. Мне вот интересно, что вообще, как будет дальше продолжаться все. То есть и деньги, сколько мне будет приносить Все эти мои владения И сколько Развития будет продолжаться То есть что у нас Может еще и появиться, возможно Какое-то новое строение или новая должность Очень интересно Очень интересно Я, кстати, по-моему, по ни разу не захватывал Города а, В Монтонблете огнем мечом Я, по-моему, обычно только вот именно выполнял задания И только двигался по квестам вот, Именно захватывать сам города я не захватывал так что любопытно это все. Так, ну ждем. Сейчас появится у нас еще и новая, новая должность в городе. Так, я, наверное, дальше уже глашатая поставлю себе. Угу, потерпел поражение, он смог сбежать. Ну, ясно. В, в Килии появился Кадий. А, это в Килии, да? Ну, давайте едем в Килию. Так, поговорим со старостой. Развитие. Назначим нового человека. Это, наконец-таки, Мула. Нанимаем. Так, Баска, Кади, и Мула. Здание еще можно построить, но уже я все построил, да, поэтому ничего больше ставить. Отправляемся, давайте тогда в крепость Кильбурун. Так, здравствуйте, городская глава. Так, это все, что мне нужно было знать. Строение понятно. Человека бы назначить. Один час остался до муфти Тогда давайте дождемся. Так, крепость появился муфтий. А городской глава. Что там по поводу людей, должности? Так, там бунчик, глашатый, и муфтий, и таможенный начальник есть у нас. Он, кстати, до этого постоянно почему-то был какой-то вор там. Да, нехороший человек, а сейчас все уже. Так, диздар, что это такое? Городской военачальник, если он исправно несет службу, то гарнизон можно не беспокоиться. Давайте наймем. Пять дней, полторы тысячи талеров, не так уж и много. Ладно, отправляемся, давайте-ка сейчас в путь дорогу уже, в принципе, хотя, слушайте, да, неплохо тут стоит порох. Хотя мы ничего не сможем нигде продать, потому что и так тут все забито у нас товарами, и денег нет нифига. А, блин, что-то там какая-то хрень у меня сверху, сверху вылезла Так, ладно, надеюсь, вы ее не видите 10 тысяч таллеров у меня имеется Ну что ж, я могу, в принципе, даже не беспокоиться за эти земли Я могу, в принципе, отсюда уезжать, я думаю Давайте поедем куда-нибудь, например, в Перекоп или в Казикермен В Кермен я уже бывал, давайте другие города посетим Ну а тем временем, я смотрю, Речи Посполитую снова немножко раздробили Прям хорошенько раздробили и снова забирают их землю. Ну, в общем-то, все довольно неплохо. В городе у нас происходит. Город развивается, улучшается. Это самое главное. Так, я продам давайте порох. Здесь тоже порох. Так, оружием продавец. Возьми-ка меха. Возьми-ка водочку. А, ну и. Ага, блин, водочку. У него что-то денег нифига нет. Так, лошадьми еще остался продавец. Ну ему дадим остатки Вот тебе Так, еще можно шерсть ему, кстати, продать Это, наверное, нормальная цена Ну едем давайте в другие города Дальше, вот, например, в Перекоп Можно было бы заехать Имущество у меня уже 14 тысяч Плюс у меня, как обычно Банковские мои Депозиты растут Там уже 20, 260 тысяч Уже золото накопилось так, в кабаке у нас есть кто? Ну, нет никого. Да мне, в принципе, сейчас уже даже никто не нужен, если так подумать. Да, потому что и так уже всех я, кого мне надо было, понанимал, либо развил их способности, так что сейчас это вообще второстепенное занятие. Можно пока понакупать, попродавать, давайте это займемся. В другие города будем ездить, будем продавать. В принципе, как обычно я и поступал. Так, перед нами Кафа. Давайте с арботорговцем поговорим. У меня тут как раз были те, кого можно продать. Так. Хорошо. Так, в кафе мне надо еще также зайти на рыночную площадь. Ага, глинь Давайте. Закидывайте мне. Что еще взять? Изделие из кожи можно. Ну и все, поехали. Поехали в Бахчисарай. Еще тоже можно что-нибудь закупить. Рыночная площадь, разные товары, порох. Ого! Какой дешевый. И еще, конечно же, глиняный утварь. Просто дофига глиняный утварь дешевый. Ага, ну тут можно водку зато продать, нормально так. И меха. Так, мы и поступим. Я еще раз куплю тогда глиняный утварь. Ну и все, погнали отсюда. Погнали в сторону Азак-Коле. Хотя я вот точно не помню, где кувшины ценятся, по-моему, кувшины ценились где-то на севере, прям вот. На самой северной территории. Около Москвы, что ли, да? Вот где-то в тех местах. Так, ну ладно, мы подъезжаем тем временем к Кири. А, пока мне ничего не дают. Ну-ка. А, староста, что ты мне скажешь? Так, ага, три дня осталось. построено уже все получается. Тогда мы должны, значит, заехать в Кильбурун. Так, в Кильбурун. А, поговорить с городским главой по развитию. Что у нас? 12 дней осталось. И 3 дня до Диздара. Ну, Диздар, я так понимаю, это просто местный военачальник. Интересно, что от этого изменится прям уж кардинально. Неужели так начнут хорошо драться или наоборот там что-то еще другое появится? Ладно, едем пока что в Изюмскую крепость. Я сохранюсь, потому что... Ну, сейчас у меня уже отряд большой, так что мне не грозят никакие налетчики тут, блин, татарские и прочие засранцы. Мы можем спокойно гулять по этим землям, спокойно выполнять задания. Так, правда, единственное, да. Кроме пороха тут ничего не ценится, вот это проблемно. Значит, мы должны на север куда-то поехать, наверное. Где-то вот, наверное, в Курск, я так думаю. Так, тут, кстати, никого нету. Но надо еще также не забывать про почтальона. Да, почтальон печки, надо тоже это выполнять дело. Ладно, мы пока что в Курск уже подъезжаем. И в Курске, да, очень ценится, я смотрю, и как изделия из кожи, так и глиняная утварь тоже ценятся. Здесь все продаем. А, да, заплати сколько есть. Еще изделия из кожи, глиняная утварь. Все почти продаем. Так, ну тут вяленое мясо еще есть. А что у вас взамен? Шерсть. А, ну, водка, так себе цена. Ну и, короче, особо ничего интересного. Тут, кстати, виноград очень дорогой, надо будет сюда привезти. Так, едем дальше на север. Я хочу добраться до Москвы. Может быть, еще немножко закинуть в депозит, да или закупиться чем-нибудь взамен. Такс. Такс. У нас еще изделия из кожи. Ну, глинный я уже допродам. Да Просто чтобы у меня освободился немножко инвентарь, а то он полностью забит всем этим добром. Так, ну и полотно можно тоже вам отдать. Все. Взамен вы мне что-то дадите, но ну, нет, тут особо ничего мы не возьмем. Все очень дорогое. А, гоним в Москву. Так, здесь у нас какие товары? Порох есть, есть водочка. Ну, как обычно, в принципе. Так, э, масло, конечно, берем. Не отходил. Ой, сколько масла, жесть. Неужели на юге жители вообще масла не видят? Я что-то не понимаю, да? Вот закупаю здесь масло, отвожу куда-то на юг, а оно там сто, столько стоит, что просто офигеваешь. Ну, порох-то понятно, порох всегда ценился. Так, мне надо, знаете ли, немножко что-то сохранить, а потом взять его продать. Потому что я собираюсь еще подкинуть немножко в депозит. Так, нет, подождите, к центру города Купеческая гильдия Давайте я забираю Положить все прям под уже Все свои проценты Все свои деньги 280 тысяч талеров Это уже выходит такая приличная сумма Но еще конечно недостаточно Еще конечно недостаточно Я продам немного масла Чтобы у меня были деньги какие-то Ну вообще надо в принципе много чего продать Вот пеньку например надо продать Вяленое мясо, глиняная утварь. Все, вот это я продал. И хватит пока. Поедем мы сейчас в сторону, значит, Твери, наверное. Хотя, нафиг мне эта Тверь. Князь Урусов здесь у нас есть. Семен Русов. Он, кстати, ко мне приезжал в мой город, что самое интересное. Ну, то есть, в мою крепость Кильбурун приезжал Семен. И он у меня, получается, забрал задание. Потому что там какое-то было задание, по-моему, с налогами от деревни. И, короче, он вот приезжал, чтобы эти налоги забрать. Я, честно говоря, немножко приофигел. То есть он прям заехал спокойно в город, он прям зашел ко мне ко мне в крепость, и прямо был у меня, так сказать, в моих покоях. То есть, что к чему, я что-то так и не понял. Ладно, мы давайте тем временем попробуем здесь поторговаться. Ну, тут особо нечем, но можно, в принципе, порох попробовать продать. Так, порох мы продали. Так, еще водочку у вас возьму. Так, а что вообще с товарами? Давайте я верну одну водочку и узнаю здешние цены. Потому что по ценам я смотрю, что-то как-то все не ахти. Водку в Бахчисарае можно продать очень дорого. И за кале, То есть надо ехать туда, где мой город. Так, ну давайте тогда я отдам вам одну бочку, соответственно, пороху. Еще даже одну бочку отдам пороху и поехали мы в сторону Азакале. Хотя, подождите, я забыл водку одну взять. Да. Все, поехали в азак -Кале. Ну, тут у нас по пути еще есть другие города, можно тоже постить их. Так, тут что у нас? Как стоит масло? Ну, масло стоит дорого, однако не настолько, что прям можно было закупаться им. Ну, вот тут дешевая, я смотрю, водка плюс шерсть и меха. Так, ну, давайте я масло взамен ты додам, да, потому что иначе я вообще без денег останусь. Едем, короче, в сторону прямо вообще напрямую, где Бахчесара, хотя можно Смоленск заглянуть. Быть может, масло здесь будет дорогим, хотя нет. Оно еще дешевле получается. Так, мне надо порох. Блин, чтобы в размен дать. Ну, давайте я вам масло отдам. Так, вот так как-нибудь сделаем. Ну и едем дальше в Крымское ханство. Сохранюсь на всякий пожарный, и погнали дальше. Без проблем. Опа, Ян Казимирах. черт возьми. Осадили все-таки мою крепость. Я тот думал, он не будет осаждать. Чувствую, значит, я сейчас потеряю ее. Крепость. Да, Кильбурун, замечены противники, замечены враги. Возвращение долгов. Ну, вообще, честно говоря, мне пофиг я, потому что все равно особо от этого ничего не потерял. А вот Кильбурун, если я потеряю, вот это да, будет печально. Такс, такс, такс, такс, Михаил Володеевский решил подраться, ну давайте поставим Вагенбург, иди сюда, я знаю, что Михал просто любит получать по своему лицу, так, Михаил Володеевский, благодарю тебя за освобождение, да, кстати, мы с ним недавно еще дрались, <с If you're dead> это, по-моему, я не записывал, в общем, он получил по своей роже, и он снова хочет воевать, ну, раз уж он хочет воевать, я ему не откажу в подобной милости, давайте это сделаем прямо сейчас. Потому что у него очень мало людей. То есть, ну, у него, в принципе, даже побольше, чем у меня людей. Вы сами прекрасно понимаете, что... Что такое Вагенбург? Вагенбург это победа просто изначально. Плюс у него там войны, далеко не высокого качества. Ну, не самого лучшего, по крайней мере. Так, Михал уже все слетел. Так. -с. Ну, я поднимаю свое, давайте-ка, двуручную... двуручное оружие. Такс. В атаку давайте все Так Да, готовченько Получайте по своим щам Всех мы убиваем Я давайте-ка беру свою верховую ложку И рубаюсь с этим чуваком Да, готово. Ну что ж, это уже, можно сказать, почти что победа. Тут еще есть какое-то количество солдат, которые, конечно, дерутся, но это ненадолго. Так, вести огонь, не прекращая по ним. Давайте, стреляйте, продолжайте. Блин, какой то живучий. Да, как же ты умрешь-то? Так, все, готовы. Ну что ж, Михаил Володеевский опять потерпел поражение от меня. Вновь-таки. Но это уже не имеет никакого значения. Все равно они все умерли. Так, там один отступает. Да беги, беги. Сообщи своим господам, что, типа, всех тут разбили. Так, два убитых. Семь ранены. Угу. Михаил Володецкий сбежал. Я тут кого-то оглушил, еще забрал. Ну, так себе сражение получилось, но пойдет. Просто вот что делать с этой армией, хотя там, по-моему, один только именно Ян Казимир пока. Хотя, ну, я если один Ян Казимир, то значит он будет, скорее всего, с войском. Так, я заезжаю в город, Рен там не перечислен, но, знаете, я вообще не для этого приехал. ха так, осада снимается, походу. Погоня за отрядом. Или нет, не снимается еще осада. Может, я рано радуюсь. Но в Килю мне все равно надо заехать. 25 тысяч таллеров. Вот это да, нормально. Спасибо большое за такое... За такие деньги. Я бы хотел человека назначить. Ну, хотя уже, я по-моему, всех тут назначил. Да? Скажи, какие должности заняты? Да, все должности заняты. Все построено. Так что город у меня просто великолепно теперь себя чувствует. А мы давайте возвращаемся в Кильбурун. Пам-пам-пам, uh, я хотел бы поговорить с, со своим... Подождите-ка, как Абак, а, расположить гарнизон, прогуляться. Куда делся-то этот городской глава? Ха, а глава, походу, свалил, потому что пока осаждается город, наверное, он не очень-то и любит здесь находиться. Сбежал со всей, наверное, моей казной. И просто юзает ее сейчас где-нибудь поблизости. Ну да, его просто нету даже... В городе, в принципе. Так, у нас тут некоторые левел повышают. Надо бы им тоже помогать. Давайте-ка выберем что-то новенькое. Цепиш у нас, получается, по линии обучения и сбора трофеев идет. Да, это, получается, ловкость и интеллект. Ловкость и интеллект. Плюс у него есть зоркость, но зоркость, я так понимаю, это скорее не его дело, это дело кого-то другого. Да, у него просто именно сбор трофеев хорошо вкачан. Тогда давайте-ка насчет сбора трофеев и поговорим. Это надо ловкость. Добавляем ловкости, к сожалению, недостаточно еще. Так что прокачаем и давайте-ка ему владение оружием, наверное. Наверное, да, давайте-ка владение оружием. И одноручное оружие ему повышу. Все. Так, у меня вопрос к тебе. Как тебе обстановка отряда? Твой, в общем-то, не нравится. И нравится твой способ ведения дел. К тому же мне очень приятен расклад вещей в целом. Ну, короче, ясно. Все более-менее в отряде. Есть, конечно, небольшие проблемы, но это вообще ерунда полная. Так, э... Ольгерц, давай-ка взгляну на твои навыки, потому что у нас чисто настоящий боец, я ему вкачиваю именно силу. И, соответственно, можно ему интеллект вкачивать, чтобы можно было качать все, в принципе, вместе. Так, можно было бы ему также повысить, наверное, и обучение. Ну, давайте интеллект ему дам и дам ему обучение. Обучение и мощный удар, вот так вот. Он у нас будет настоящим бойцом, то есть он будет у нас именно драться хорошо уметь. Оксана, ну Оксане я не знаю, честно говоря, потому что раз уж мне теперь не требуется ни все вот эти способности с перевязкой ран и прочим. Но я потом еще посмотрю, я пока не буду ей улучшения делать, разве что только, наверное, одноручное оружие, потому что у него там одноручное оружие только есть. Я думаю, из нее может быть сделать бойца, то есть прям вообще вкачать ей по полной программе там железную кожу, мощный удар, но при этом не давать ей вот, связанного с перевязкой ран, хирургии и первой помощи. Конечно, понятно дело, Сарабун может в конце концов умереть в битве, но Оксана-то в первую очередь, по-моему, вообще откинется, потому что у нее лошадь, да и она одета очень фигово. Так что непонятно тут, как бы, что делать с этим. Подождем здесь некоторое время в Кельбуруне. Осада снята, да, вот наконец-то городской глава появился. Развитие города. Какие должности заняты? Так, ну я бы хотел на должность поставить кого-нибудь. Диздар у нас теперь есть. Баладжи, ага, есть. Это получается, кто пехотинцами управляет, понятно. А ага, это кто у нас? Стрелять из мушкетов, ага, понятно, мушкетеров он, значит, тренирует. К тому же начальник у нас есть, и мама у нас нет еще, но и мама, мне кажется, в последнюю очередь нужен. Нам нужен сейчас мастер-бронник, наверное, почему бы и нет. Может быть мне за это скидку дадут? Так, пять дней надо, хорошо, меня подожду. Но я поеду, конечно, в другие города, потому что что тут делать, постоянно что ли сидеть около Кильбуруна? Так, я устал от бесконечных поездок из сражений, персик, попробую ее найти себе, тихий уголок, где можно спокойно жить и заниматься своим делом. На прощание тебе провожу на воинскую удачу скажи все как есть твой выбор споди ко мне очень отвратительный но и очень приятен твой способ видения день подождите ка подождите ка подождите ка подождите ка я что-то не понял в чем проблема так руководство и советы сейчас я посмотрю в стиме по-моему же там написано что вот четко именно персонажи как бы так сейчас нет это по-моему не тот это не тот э, тоториал. Надо другой открыть. Само утранное достижение. инструкции тоже основ. Основа основ, по-моему. Да, спутники, вот. Оксана, давайте посмотрим. Оксане не нравится кто? Виктор де Буса... Бускадор. Ну ей не нравится-то один персонаж. Почему она. Ну, странно, странно. Ей кто-то. Ей вроде как один персонаж не нравится, но почему-то она уже сейчас уже готова свалить. Очень странно. Я, возможно, смогу тебя переубедить. Прошу прощения, но я не могу согласиться. Я ухожу, нравится тебе или нет. Хорошо, можете. Тогда прощаем. Может быть, еще свидимся, Персик. Что-то вообще какая-то ерунда получилась. Подождите, а вот у Оксаны... как Саня у кого был... Кому она была не очень... Никому она не нравилась. Она, получается, не нравилась Федоту. И она не нравилась Цепишу. То есть, ну... А ей-то не нравился всего один человек. Короче, непонятно, какая-то ерунда получилась. Вроде хотела ей вкачать, но она взяла, сказала, не надо типа меня качать. <смех> Вкачивать меня. Так, интересненько. Ну, давайте пос посмотрим, что Елисей скажет по поводу этого. Очень приятен. И твой нравится, Дине. Ну, понятно, очень приятен у Елисей. Дела? А Бахыт что скажет? А, как тебе дела? В общем, отвратительный и очень приятен. То есть Бахыт сейчас тоже, по идее, свалит скоро. А почему Бахыт? У него же тут, по-моему, есть, наоборот, симпатия кому-то. Ну-ка, Бахыт, Бахыт, Бахыт, Варвара ему не нравится, и Фатима, и Мамай нравится. А чё к чему тогда? Конечно, понятное дело, что Бахыт кому-то не нравится из нашего отряда, он не нравится, получается, Федоту, но какая разница, один Федот это вообще ничего не значит. Это отвратительный набор персонажей, вот это интересно. То есть, получается, вот эта вот э, схема, которая есть, она, в принципе, вообще вранье полное несет, потому что и... вот проблем в отряде нет никаких вообще. Воин утомлен, кстати. Вот это можно, оказывается, посмотреть, да? Воин утомлен, утомлен, точнее. Так, а, блин, это нафига я вообще выбрал? Так, Фидот, боевой дух на высоте, боевой дух на высоте, боевой дух очень хороший, скажем так. Сарабун. Воин доволен. Короче, все довольны, кроме вот этих двух персонажей, да? Ну, то есть, получается, я, по сути, сейчас при своих оста останусь опять, как у меня было до этого. Но, правда, Бускадор тоже нормально себя чувствует, а вот чувствует себя плохо Ольгерд, получается. В общем, Странно. Чё, к чему такая хрень? А Ольгерду кто не нравится? Ольгерду не нравится, получается... Не нравится ногай. И Фидот, На ага, нет, у нас у нас есть только Федот. А Ингри мы так и не нашли. Но вот Ингри хрен знает, где ее найти, поэтому... Э, поэтому... Ну, тут просто, да, ГГ по-любому. Оксану мы вот не найдем. Короче, я даже не знаю, в чем... Как вообще с этим справиться тогда? Ну, на самом деле, мне пофиг и на Ольгерда. Мне вот пофиг на всех абсолютно, кого я недавно нанял. Ну, вот Виктор де и если останется, то это будет неплохо. Но на остальных мне, честно говоря, наплевать вообще персов, потому что они не очень э, все равно большую пользу мне приносили. Я не успел их еще вкачать, так что пускай они ливают. Пожалуйста, ливайте хоть на все четыре стороны. Так, я тут куплю, давайте, кстати, порох. Куплю изделие из кожи и, наверное, соль. Да, ну и все. Едем в сторону перекопа. Хотя можно в сторону Сичи съездить, потому что Сечи сейчас уже под контролем это Крымского ханства. Можно с ними поторговать. Так, только что насчет торговли? Что им отдать там Водку, наверное, только если... Ну да, водка нормально идет. А, плюс давайте возьмем тогда в таком случае порох и шерстяную одежду. но ну, не знаю. Что-то как-то цены кусаются. М -м. А, кстати, у меня что-то еще мусор всякий был. Надо этот продать. Продаем. Продаем. Так, ну и все тогда. Можно следовать дальше. В кабак зайдем. У нас тут посетитель кабака, наемный пикинер. Но мне не тот, не тот не нужен, поэтому едем дальше в Черкасы. Так, черкасы. Что тут у нас? А тут у нас очень дорогой порох, я смотрю. Это приятное известие, потому что у меня порох как раз таки дофига. Как раз самое то место, где продать можно было бы это дело. Так, смехающий, причем здесь дорогущие. Продаю какую-то часть, какую-то часть оставляю. Тут еще неплохо стоит, я смотрю, масло. Такс. Продаю частично масло. Шерстяная одежда остается, у меня шерсть тоже. Какие товары у вас есть на продажу? Изделия из кожи. Шерстяная одежда, кстати, это по-моему моя, да, шерстяная одежда. Так что нет смысла покупать вот вино, да. Вино, да. И глиняный утварь тоже, да. Дешево. Так, еду в Корсунь. Ну, короче, я сейчас попродаю. Я думаю, в этой серии мы этим будем заниматься. А, ну, хотя уже, кстати, ее стоит заканчивать. Я, потому что, как обычно, не слежу за своими часами. Что там по времени. А время уже, оказывается, далеко убежало вперед. Ладно, что ж, будем на этом заканчивать серию в таком случае, друзья. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи!